А вы видели, сколько она зарабатывает? Да она, наверное, деньги просто лопатой гребет. Я тоже хочу быть мастером. Тоже вообще все очень просто. Или нет? Всем привет! Меня зовут Аня Дубовик. Если вы планируете стать мастером перманентного макияжа, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать об этой профессии намного больше. В работе мастера, как и в любой другой сфере, есть плюсы и минусы. И планируя свой путь в этой профессии, вы должны знать, с чем вы можете конкретно столкнуться? Давайте начнем с плюсов. Гибкий график работы. Работая на себя, вы сможете сами планировать свою запись и свою занятость. Спокойно брать выходные и отпуск, когда захочется именно вам. Нет потолка в зарплате. Развиваясь как мастер, естественно, будет расти и ваш доход. А насколько будет расти, все зависит от вас. Новый опыт. В нашей профессии всегда есть куда развиваться и расти, посещать мастер-классы, конференции, знакомиться с новыми людьми, ездить в разные страны и города. Это точно не даст вам заскучать, в отличие от работы в офисе. Можно быть собой. Больше никто вам не скажет, что с яркими волосами и татуировками вас никто не возьмет на работу. Отсутствие дресс-кода – это классный плюс в нашей профессии. Плюсы действительно можно перечислять еще очень долго, но я-то знаю, зачем вы смотрите это видео. Проблема с осанкой. Это действительно один из самых главных минусов, который коснулся абсолютно всех. Наша работа – это практически нулевая физическая активность. Мы можем провести целый день, сидя в одном и том же положении за кушеткой. После этого, конечно, ни спина, ни шея не скажут нам спасибо. Поэтому вне работы обязательно занимаемся своим здоровьем. Посещаем йогу, массаж, обязательно спортзал и плавание. Еще один минус – это большой бюджет для старта. Если вы решили заняться перманентным макияжем, вы должны быть готовы, что на первых порах вам придется потратить солидную сумму. В затраты входит обучение, покупка оборудования, расходных материалов, пигментов и аренда помещения. Тем не менее, это все очень быстро окупается, если вы будете востребованным мастером и быстро наберете базу клиентов. Кстати, если вам интересно, какой стартовый набор вам понадобится для начала работы, жмите колокольчик и не пропустите видео, которое выйдет очень скоро. К минусам нашей профессии также можно отнести постоянный труд и многозадачность. Наше дело не терпит ленивых людей. Чтобы быть лучшим, нужно постоянно тренироваться, изучать новые техники, а также вести активный инстаграм. Если же на все это забить и плыть по течению, то у вас просто не будет клиент. Но несмотря на все эти минусы, если вы действительно горите этим делом, то работа мастера будет приносить вам огромное удовольствие. Это проверено. Напишите в комментариях, что еще вы бы хотели узнать о нашей профессии, и мы обязательно запишем эти видео для вас. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем пока!